Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим про топ-10 самых тупых отзывов в игре Монкас. Но прежде чем начать, я попрошу тебя лайк авансом, так как я очень сильно старался. Также поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. И я буду очень рад, если данный ролик наберет 500 лайков до Нового Года. Для меня это будет отличный подарок. Также, пожалуйста, напиши в комментарии, подарили ли тебе что-то до Нового Года. Будет интересно почитать, и все я комментарии лайкаю. В общем, приступаем. Кал, никогда не бывай предателем. Скачал читы, и игра надоела. Короче, не советую. Во-первых, если ты ставишь маленькую оценку игре, то это значит, что с игрой что-то должно быть не так, а не с твоим везением. Если тебе не получается стать предателем, то это не значит, что у игры проблемы, так как уже кто-то играет за предателя. Это значит, что что-то со твоим везением. Ну и также хорошо, что ты удалил игру, потому что в игре читеры не нужны. Что за дебильный Among Us? это ад. У меня старый телефон, и он просто нагло скидывает игру. И это очень сильно раздражает. Потому что скачала я новую для себя игру, и он сразу тупит. Просто заметьте, то что данный автор описывает свой телефон, то что он тупит, но главное то, что автор ставит низкую оценку самой игре. То есть у автора телефон отстой просто, но однако он же хейтит игру. Почему такие люди не понимают то, что разработчики улучшают игру, добавляя в нее обновления? И таким образом потребности игры растут. И за то, что разработчики стараются над своей игрой, нельзя хейтить игру. Не получается стать читером. Не получается быть читером и поэтому я буду хейтить игру. Отличный план. Я не понимаю, таких игроков вот зачем скачивать читы. Можно просто поставить, к примеру, три предателя или два, и тогда твой шанс на предателя возрастет. Но нет же, нужно скачивать вонючие читы и портить всем игрокам жизнь, настроение и стулья, потому что стулья горят. В общем, идем к следующему отзыву. Это Игра убийца. Это специальное приложение для убийств. Нас детей. Они убрали мой прежний отзыв, чтобы вы не прошли его. Во-первых, никто его отзыв наверняка не убирал, а просто его никто не лайкал, из-за чего он просто спустился вниз, и даже автор его не смог найти. Как же игроки доходят до маразма? Это прям вообще меня очень сильно удивляет. Но однако даже родители детей пишут то, что мол, эта игра убивает. И самое интересное то, что они не проверяют ее, мол, они не играли, но ее будут всяко разно там осквернять то, что мол она убивает, и вообще плевать на то, что куча блогеров снимают данную игру, и то, что она не просто так популярна, и то, что если бы она могла нанести какой-либо вред ребенку, то тогда бы ее запретили, но нет же, надо писать всякую дичь. Где новая карта из Генри Стикмана? Мы ее все время ждем. Вы что, офигели? Во-первых, есть такое золотое правило, никто ничего тебе не должен. А во-вторых, как ты мог не додуматься того, до того, что разработчики улучшают карту? Потому что ее удалили еще на Nintendo Switch из-за того, что у нее появился баг сбой. И его нужно пофиксить. Также ты мог бы вести на YouTube, когда же выйдет новая карта. И ты бы наткнулся на мой ролик, в котором бы я рассказал то, что разработчики ушли на каникулы. Из-за чего обновление выйдет примерно 15 января. И ребята, вы сейчас пошли, наверное, писать, то, что 1 января... Ну, это неправда. И то, что написали в начале 2021 года, это не значит то, что 1 января. Одна звезда, потому что посередине игры просто вылетает из игры. Там мне девушка номера давала... Благодаря вам теперь ее нигде не найдешь. Хотя бы сделали так, чтобы по Нику можно было найти ее. Во-первых, да, у игры есть баги, которые не дают нормально поиграть в Among Us. Но почему же я занес данный комментарий в топ тупых отзывов? Потому что, блин, надоели игроки с Никами, мол, ищу девушку, и которые там пишут в чат, мол... Ищу себе девушку, вот, пишите, пожалуйста, вот, я такой раскрасавица малолетний, вот. Правда, вот такие очень сильно накаляют. И из-за таких складывается негативное мнение об игре. Хотя игра здесь вообще ни при чем. Нафиг не нужна такая игра. Лучше играть и на А4 Полталава. И тут я не понял, как играть на А4? То есть мне брать бумажку и на ней играть? В общем, ладно, Тупой отзыв максимально. А, как раз сейчас каникулы будем все А4 смотреть. В общем, ладно. Вы были на канале Чайок ТВ Спасибо за просмотр и ставь лайк, если ты его не поставил. А если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии: хэштег. А, давай хэштег Фантик, просто хэштег Фантик. Пока.